Заказал на Алиэкспресс голографический модуль. Сейчас буду переводить изображение с компьютера на голографию. Ну-ка, сейчас монитор дублируем. Оп. О, нифига. Круто, круто, круто. Круто тень. Эх, клево.